Вроде и карьера удалась, все есть, а живу как-то одним днем. И ты думаешь, рассосется? <проси> Не знаю. Не рассосется? Куй! И что ты делаешь, чтобы быть счастливым? Ну как? Информацию в интернете ищу, на интересующие темы. Коучам обращаюсь, тренинги посещаю. И как получается? <с <Puerto> <с <oil> Через раз. Как ты думаешь, откуда? Народилось только умников, которые хотят сделать тебя счастливым. Вот эти умники лежат на пляже. Подтягивают кокосовое молоко и вдруг решили поделиться со мной секретом успеха. Куй! Вот все говорят, выйди из зоны комфорта, встань и иди, преодолей себя, и тогда, дескать, ко мне придет успех. А меня эти советы только злят. А что такое успех? Как его измерить, посчитать? Ну, может в деньгах, не знаю. Успех — это некая точка пересечения многих факторов. Времени, усилий, каких-то процессов. Все ли могут в эту точку попасть? Виталь, так почему? Кому-то все, кому-то ничего. Да потому что у людей изначально разный старт. Например, кто-то родился в богатой семье, а кому-то приходится получить опыт на собственных шишках. Слушай, ну? а вот эта их фраза «выйти из зоны комфорта», что она значит? Я в этой зоне комфорта, например, ни разу не был. Это для Запада зона комфорта. А, русский человек всегда живет в стрессе. И эта технология для него не подходит. Нам надо развить. Мы здесь стремимся попасть в зону комфорта, а не выйти оттуда. Я иногда думаю, я такая дура, а потом думаю, да нет, я же классная. Это все не ново. Еще Державин писал про русского человека. Я царь, я раб, я червь, я бог. Наша самооценка постоянно раскачивается. Так что делать-то? Заниматься собой, ни на кого не оглядываться. Не нужно трессировать себя, надо научиться с собой договариваться. Слушай, а можно наработать столько опыта, чтобы ничему больше не надо было учиться? Нет. А что делать? Куй! Не нужно себя дрессировать, преодолевать и побеждать. Нужно научиться жить в мире и гармонии с собой. Как? Куй!